Приветствую вас, друзья. Только что состоялась прямая трансляция 22 октября, но во время прямого эфира были сбои со звуком. Ответственное лицо говорит, что это виноват YouTube, но мы будем в этом еще разбираться. Здесь вы увидите прямой эфир в записи. Приятного просмотра. Буду рад лайкам и комментариям. Это для нас очень важно. Изначально планировалось получить патенты в пяти или десяти странах мира, крупнейших, вот. ну и постепенно как-то искать пути развития, может быть, там через e-mail связываться да, с потенциальными заинтересованными лицами в технологии вот. и другими способами. Но такое количество инвесторов позволило нам сделать все на совершенно ином и более качественном уровне. Во-первых, мы подали заявки в итоге в 75 стран мира, мы их все оплатили. Заявки на получение патентов, они получаются все в каждой стране мира индивидуально. Вот. Этот процесс не быстрый, но сегодня мы уже получили такие патенты в таких странах, как Турция. Южно Африканская Республика ЮАР и еще семь стран: такие как Казахстан, Белоруссия, Таджикистан. Ну, в общем, страны бывшей Снг, которые входят в сообщество ЕАПО. Вот. Я напомню, что это столчик изобретений России. У нас сейчас мы сейчас также находимся на Экспо в Дубае. Мы представили 5-7 октября достаточно грандиозный макет площадью 16 квадратных метров, который э, дает возможность понять, э, что из себя представляет технология. Вот. Вот. Ну, э, проблема восприятия инноваций, она, как обычно, была и будет оставаться. Э, ну, то есть, э, 150 лет назад никто бы не мог поверить, что комната может передвигаться между этажами, а сегодня это называется лифт. И все используют это устройство. Ну, более чем 90% зданий в мире они используют это устройство. И это считается абсолютно нормальным. Мы даже не задумываемся, что этого когда-то не было. Так вот, я наполнен уверенностью в том, что ну, 2030 год и вновь возводимые здания они будут использовать нашу технологию. И она, в общем-то, станет такой же. Обычный, как и лифт сегодня. Значит, это мнение не, моё, не одного меня. У нас есть на YouTube мнение экспертов. Это одни из главных лиц науки России. Вот, они поддерживают. Единственное, у них возникает такой вопрос: где ты возьмешь эти миллиарды для строительства такого большого и масштабного проекта? Ну, буквально полтора года назад я не знал, где мы возьмем эти миллиарды. И действительно было такое впечатление, что нужно, нужно нам найти какого-то глобального партнера, какого-то крупного девелопера, убедить его в том, что эти знания нужно строить, используя технологию проекта «Ветер». Но… Это не самая лучшая история, потому что, как обычно, как я уже говорил, то есть это проблемное восприятие инноваций. Ну и э, количество сегодняшних наших инвесторов э, позволяет мне понять, что мы сможем это сделать все сами. Вот. И первый объект обязательно мы должны реализовать сами, потому что если там, не знаю, братья Райт приносили бы чертежи, в какую-то мастерскую и просили изготовить самолет то наверняка так хорошо бы не получилось потому что чтобы получилось хорошо нужно жить этим ну, 24 на 7 нужно даже чтобы это все снилось эти все эти механизмы как они работают как они устроены вот. поэтому у нас созрел план определенный, да? то есть до ноября 2022 года мы должны определиться с территорией, где будет возводено, это самое первое здание, вот. оно должно быть высотой ну, 300 метров, не меньше. Здесь также мы уже собрали такие статистические данные, что когда у нас не было рабочего прототипа, и люди говорили: вы как-то можете показать, как это работает? Вот, мы изготовили этот метровый рабочий прототип, показываем. Они говорят: ну хорошо, в прототипе это работает, а как это будет работать в реальном масштабе? Поэтому возвести конструкцию там, в три или четыре этажа ну, тоже это не будет правильно, потому что будут говорить, а как это будет работать, когда если 30 этажей, а как это будет работать, когда это а, будет там, 70 этажей. Да, поэтому нужно начать, спроектировать и планировать, и возводить самое настоящее здание высотой 300 метров. Ну, вроде бы бюджет такой большой, да, получается для реализации проекта, но на самом деле все достаточно просто. Никаких крупных инвестиций, инвесторов или там влиятельных лиц, ну, для того, чтобы реализовать этот проект, нам может и не потребоваться. Дело в том, что с таким количеством инвесторов мы понимаем прекрасно, какое количество инвестиций мы привлечем еще за ближайший год, и мы осознаем, что мы в принципе, можем себе позволить участок в 3 гектара в любой хорошей локации в мире. Да? Приобретя этот земельный участок, нам нужно будет всего лишь на все возвести 20 или 25% от объема этого здания, а потом уже мы, имея на руках всю техническую документацию и разрешение, сможем просто-напросто реализовывать эти квартиры, и дом должен будет возводиться за счет тех, кто будет владеть этими квартирами. Так строится 90% зданий во всем мире. Это уже практика обычная, стандартная. Но здесь тоже бывают такие возражения, типа вот риски, например, для владельцев этих квартир. Они же, наверное, есть. И здесь, ребят, рисков никаких также нет, потому что сами собственники квартиры в технологию они не инвестируют. Они инвестируют лишь только в площадь, которой они будут владеть. Так вот, напоминаю еще раз, мы берем 5 обычных зданий, ставим их не совсем обычной формой, ну, я так обывательским языком да, буду говорить, ставим их не совсем обычной формой, это звездочкой, да, и между ними располагаем ветроэлектростанцию. Вот. вот ветроэлектростанцию мы будем возводить с помощью наших инвесторов, которые инвестируют именно в технологию. Вот. А стоимость ее будет составлять ну, никак не больше, чем 5% от стоимости здания. Так вот, если взять в руки калькулятор, и мы сможем убедиться, что для этого достаточно ну, 45, может быть, там, 50 миллионов долларов, с учетом поступающих инвестиций, мы сможем себе это позволить, а значит, нас ничего не остановит достижение нашей цели, реализация первого объекта, куда будут приезжать объекты, которые можно будет эксплуатировать куда будут приезжать все заинтересованные лица из разных стран мира и видеть, что это работает. Это работает, и, конечно же, мы тогда уже сможем себе позволить начать продавать лицензии. К этому времени у нас уже должны будут появиться патенты в большем количестве стран получение патентов это процесс не быстрый иногда он занимает до трех лет но с учетом того что эти заявки подали мы уже в некоторые страны год назад в некоторые страны полтора года назад они уже вот-вот должны будут начать подходить срок действия патента нашего главного патента до 2037 года поэтому наполнен я уверенностью что мы никуда не опоздаем мы все сделаем правильно, все сделаем хорошо. И э, день ото дня я убеждаюсь в том, что ну, ну, обычно планируешь. Да, то есть дела на ближайший месяц, какие-то встречи, там, на ближайшие полгода, какие-то достижения, но ну, за последние вот эти годы. Все мои ожидания, они превзошли, да, реальность, ой, то есть, не, ожидания, то есть реальность превзошла мои ожидания, <coughs> поэтому <coughs> я очень даже удовлетворен. Итак, мы приняли участие в выставке Экспо Дубай 2020. Часто ребята, кстати, задают вопрос, почему у вас стенд находился три дня на выставке, если Экспо длится полгода. Отвечаю. Экспо — это большое количество стран. Каждая страна строит свой павильон. В павильоне страна представляет свои достижения, может быть, культуру кто-то представляет, ну или еще какое-то, да, направление. Так вот, в российском павильоне макетов вообще нет, и их там не будет. То есть концепция не предусматривает, к сожалению, там никаких макетов. В павильон другой страны зайти мы... Как-то не можем, да, то есть не поймут, откуда эти ребята пришли, почему они к нам пришли, почему они не пришли в российский павильон и так далее. Поэтому есть специализированные такие дни, когда именно идет речь о коммерческих выставках. Так вот, есть очень достаточно такое крупное здание, где каждые три дня, оно находится на территории экспо, где каждые три дня меняется экспозиция. И вот в таких с 5 по 7 октября в таких днях мы участвовали. Эта выставка была посвящена энергетике и, и новым технологиям в этих вопросах. Если будет, а оно точно будет, также будет выставка и девелопмент, и еще что-то также к нам относящееся, мы, конечно же, будем в них принимать участие. Какую пользу это нам дает? Ну, во-первых, нас узнают. Вы должны понимать, что, мы должны понимать, что, наверное, не так много людей из тех, кто строит большие здания, микрорайоны или целые города, не, не так много людей находится в Инстаграм, где часто появляется наш проект, в аккаунтах разных людей. Да? То есть это немножко другой, полочка, другая полочка. Да. Так вот, выставка нам дает возможность познакомиться с такими людьми или людьми к ним близкими, близкими да? и поступило к нам предложение и пожелание такое настойчивое изготовить макет, чтобы он был побольше, да? для того, чтобы он был более понятный, да? масштабный, для того, чтобы он был привлекательный, Где мы бы отразили реальную ситуацию в Дубае вот. и нашу технологию интегрировали да, уже в Дубай. У нас есть сейчас Дубай, ну, так сказать, Дубай первый, это ну, Старый Дубай его называют, есть Дубай новый, а это уже третья версия такого. Дубай. Да, но это не отдельные города, это значит, участки, соединенные, конечно, дорогами и так далее. Вот, и, и мы уже получили локацию, где лучше всего разместить нашу технологию, откуда она могла бы начинаться. Но это, ребята, не значит, что мы здесь подписали какой-то договор продажи лицензии и так далее. То есть это совершенно это не значит, но я могу вам уверенно сказать, что интерес есть, и он очень хороший. И это, это конечно же, дает нам силу для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Ага. И еще я хотел попросить, наверное, Максима, чтобы он э, на YouTube наверняка вопросы видит, чтобы он мне их присылал в Telegram. Вот. Фуата, а если ты видишь вопросики в инстаграм ты мне их, пожалуйста, тоже в Telegram присылай, он у меня открыт. Также у нас сейчас, не знаю, насколько это серьезно, но готовится приглашение во Вьетнам. Вот. Исходя из тех сообщений, которые я читал, есть достаточно крупный вьетнамский девелопер, который заинтересовался технологией всерьез. И он на свои деньги даже хочет построить это здание. Но опять же, ребята, эта информация абсолютно преждевременная. Никаких официальных писем и документов у меня пока нет. Поэтому это я вам рассказываю просто текущие дела. Когда у нас появится такое письмо официальное, когда мы его получим, мы, конечно же, его... В телеграм-чат -чат, копию с, от, от, отправим, отправим и не будем умалчивать такие подробности. Ну так вот, то есть, в двух словах, ребят, если у нас то есть, самый пессимистичный сценарий выглядит на самом деле очень даже оптимистичным это приобретение земельного участка, проектирование и непосредственно застройка. Относительно проектирования. У нас есть новосибирская фирма, да? так случилось, что мы долгое время были соседями, у нас был один адрес, депутатская один. Вот. Это очень серьезные ребята, которые проектировали здание Гуси в Академгородке. Мы с ними перед здание Гуси в Академгородке, если кто-то не из Новосибирска, то вы, пожалуйста, загуглите, и вы увидите, что это очень сложный Технический объект, то, что там два здания, они, во-первых, находятся под наклоном, а во-вторых, на крышу этих зданий <coughs> еще и положили, ну так, знаете, пару, пару хрущевок, да, пятиэтажных, как будто бы. Вот. Поэтому ребята знают толк в вопросах проектирования, и я надеюсь, у нас с ними сотрудничество в этом вопросе сложится. Сейчас мы их знакомим с нашим проектом все более и более подробно. У нас уже есть план этажа. Вот. Мы уже понимаем, где что может размещаться, какие размеры должны быть. Вот. Так, сейчас звук отключим. Вот. Какие размеры должны быть. И исходя из этого они уже будут изготавливать проект. Ага. Так, ну мне вот прислали вопросик, на который я уже ответил. Наверное, прислали раньше, чем я на него ответил. Ну и вообще, для чего же мы это все делаем? Вот. Это вопрос философский. Я лично это делаю для того, чтобы ну, принести пользу. Вот. И мне это приносит удовлетворение. Да? Мне очень нравится такая традиция, как ленинские субботники, когда все собираются в весенний день, берут грабли и как-то улучшают окружающую среду. Но сейчас это уже переросло из просто уборки газона вот, в созидание вот, и создание каких-то инновационных проектов. Кстати, можно меня поздравить. Два дня назад я получил уведомление о решении выдачи патента на еще одно новое изобретение. Но оно будет полезно для жарких стран. То есть мы можем получать достаточно большой объем холода, не используя фреон. Вот. Но про это, это изобретение я его развивать через Инвестинг не планирую. Вот. Но, наверное, будет время им заняться через пару лет. Сейчас весь фокус на двух проектах. Это проект «Ветер» и проект «Город Логистика экосистем». Но ну, так или иначе, все равно патенты они постепенно копятся. Их уже, ну, наверное, более 13 штук. Более 13 штук. В общем, еще один патент у нас в копилке. Так, вопрос. А, вот Виталий Дмитриев пишет, есть ли варианты площадок для строительства. Да, Виталий, такие варианты есть. Сейчас порядка 35 есть ссылок на подходящего размера земельные участки, но это в основном Таиланд, связано это с тем, что есть у нас там друг, который живет уже там более 14 лет, Константин, и он так включился активно, я ему говорю, Константин, сколько стоит земельный участок в Таиланде на прибрежной территории, вот, размером в 3 гектара. И Константин включился так хорошо в эту историю, что он стал активно заниматься поиском земельных участков. И порядка, наверное, 18 штук, вполне себе подходящих, он вариантов подыскал. Но не везде можно строить там высотные здания. Поэтому сейчас мы Константину подготовили необходимый объем таких сведений, да, доступных для восприятия. И есть у него желание и план съездить в Бангкок для того, чтобы поговорить с руководством того или иного региона о возможности получения документов и вообще понимания, есть ли у них интерес, чтобы в их стране появилось первое здание. Также у нас, я уже говорил, что есть хороший очень контакт с Вьетнамом. Вот, ну, возможно, что в ближайшие недели три или месяц я туда слетаю. Правда, там необходимо находиться на карантине 7 дней. Вот, не хотелось бы, конечно, но, в общем-то, я не думаю, что это проблема. Ну и мы все знаем, что у нас есть очень хороший контакт в Дубай. Вот, это Шейх Ашар Мактум Аль Мактум. У нас с ним также есть позитивный диалог который продолжается, но арабский мир, он не быстрый, он очень спокойный, такой значит, неторопливый, долго договариваются, но если договорились, то потом все начинает происходить очень и очень быстро. Вот. Ну и также надо не забывать, что все, с кем мы встречаемся, там, э, с, с крупными финансовыми ресурсами, да, людь, людьми, да, они не физики, они не механики, но им просто тяжеловато предположить, как это может быть э, реализовано в реальном объекте. Хотя здесь все в 50 раз проще, чем в самолете Ту-134, но э, есть такие, в общем-то, Задача. Ага, качается Инстаграм у тебя, Ильян. Вот. И э, так что там у нас еще? А какие у нас вопросы появились? Ага. А, по про Константина про -про повторить. <coughs> да, ребят, то есть по поводу земельных участков у нас есть э, порядка там 35 или 40 вариантов. В основном это Таиланд. Вот, есть у нас активный Константин. Это мой друг, можно сказать да я, я знаком с ним более 20 лет так сложилось что последние 14 лет он находится и постоянно проживает там вот и он активно включился и уже есть у нас подобранные варианты с подходящей стоимостью но не на всех участках можно строить высотные здания мы рассматриваем только прибрежные территории мы рассматриваем только участки от 3 гектар и с доступной стоимостью а доступная стоимость а, значит, совершенно… Сейчас я вам даже скажу стоимость. Вот так, там баты, сейчас я переведу просто. Ну, порядка 150-300 миллионов рублей. Очень и очень хорошие участки там есть в продаже. И их мы сможем себе позволить такой приобрести. Ну, и также у нас есть хороший, я еще раз тогда все повторю, да, не знаю, когда там звук пропал. То есть также у нас есть хороший контакт во Вьетнаме. Возможно, в ближайшие три недели э, я буду находиться на территории Вьетнама и разговаривать с потенциально заинтересованным лицом. Это очень крупная девелоперская компания Вьетнама. Они, э, судя по их сообщениям… Э, хотели бы вообще за свой счет построить первое здание «Ветер». Они очень хотят, чтобы именно во Вьетнаме появилось это самое первое здание. Вот. Но оно и понятно, ребят. Но это будет большая реклама, потому что э, с одной стороны здесь все просто, но это новая абсолютная индустрия, которая обещает принести э, хорошие изменения в нашу жизнь. И по Дубай у нас есть хороший контакт, э, который продолжается. Если вы смотрите наши серии э, на YouTube, или в Инстаграме, да, нашем подписанное, то вы о нем знаете. Ну что, ребят, значит, у нас уже 40 минут сегодня эфир. Вопросиков Максим мне почему-то не прислал. Можно я сейчас ему сообщение допишу? Так. Угу. А Фуат, ты не видишь вопроса, да? Да, ребят, давайте еще такой расскажу вещь. Значит, как только мы получили запрос на изготовление э, макета, площадь которого будет составлять ну, порядка 30 или 40 э, вопросов. Э, метров да, квадратных мы понимаем что нам нужно здесь офисная площадь потребуется поэтому мы решили подыскать здесь верхаус вот верхаус это ну, для местных кто в дубае живет долго находится им, им понятно что это такое я для наших ребят из россии скажу что Верхаус – это такой, ну, можно сказать, цех, такая площадка открытая, вот, но она вполне себе такая комфортная и приспособленная для работы. Там создается свой такой микроклимат а, и благоприятная обстановка. А, так вот, значит, мы решили, что в ближайшие пару недель мы должны найти такой верхаус, мы должны его арендовать, и так же, как э, в Новосибирске сейчас у нас идет онлайн-трансляция из макетных мастерских, <coughs> мы и оттуда, конечно же, запустим такую трансляцию. И также часть команды, она будет переброшена в Дубай. А, вообще, знаете, ребята, вот уже я, наверное, в седьмой раз сюда прилетел. И скажу вам, что не так хорошо понимал Дубай. А, не так хорошо Дубай понимал, когда это были первые, первое, второе посещение. Сейчас я понимаю, что здесь очень много позитивного, да, позитивных моментов. Насколько здесь все открыто, насколько здесь заинтересованы. Вот Даже когда мы находились в процессе открытия компании, нам задают вопрос, типа, что вы собираетесь делать. Мы им показываем проект, показываем визуализацию, что мы хотели бы реализовать здание которое сможет себя снабжать электрической энергией и даже даже при государственной регистрации да, нам делали скидки это меня очень удивило и и я уже не раз слышал от местных граждан <coughs> в государственных органах структурах здесь работают только местные граждане Welcome Brother. Вот прям welcome. И прям вот так вот. И отлично, и молодец. И как-то все это на самом деле притягивает и располагает. А, так, больше сейчас. Ага. Мне тут что-то написали сообщение так. Не совсем вижу Инстаграм. А! Все, ребят, да, и, значит, для зрителей в Инстаграме э, хочу сообщить, что сегодня, именно сегодня, Инстаграм в Дубае работает со сбоями, у нас два эфира, э, поэтому это не наши вина, мы просим извинения. На Ютубе можно будет э, полную запись э, посмотреть, посмотреть ребят, этого выпуска. Так, Максим прислал мне вопросы. Вопросы, которые поступили на наши типы. Здравствуйте, Денис. Вам интересно построить здание в Казахстане? Казахстан сейчас достаточно продвинутая страна. Друзья, в Казахстане я ни разу не был. Но это я понимаю, что это близкие очень нам люди. Мы многом сотен лет находимся рядом. Ну, если, если будет интерес, то есть здесь туда просто прийти, знаете, стучаться в архитектурную. В управлении архитектуры и строительства Казахстана, наверное, это не самая лучшая история, когда уже мы ждем приглашения из Вьетнама, и когда уже там и девелопер нас будет ждать, и, насколько я понял, Министерство образования и науки там также будет присутствовать Вьетнама. <coughs> То есть при наличии вот таких вот комплиментов, теплых приглашений, вполне возможно, конечно же, и Казахстан. Цель-то ну, не то, чтобы лучшую локацию выбрать. Цель сейчас — это построить как можно быстрее первое здание и получить от заинтересованных лиц как можно лучшие устро... условия. Лучшие условия — это хотя бы должны быть такие. Ребята, мы вам мешать не будем вот если будут возникать какие-то проблемы пожалуйста нам пишите звоните мы вам поможем то есть но ну, какие проблемы обычно это административные да какие-то вопросы которые всегда решаются очень и очень медленно ну, то есть ты пишешь какое-то письмо ответ на него могут составить за 15 минут но ты ждешь там 20 дней или 30 дней то есть если если мы будем уверены в том что нам включают зеленый свет и говорят, ребята, давайте, старайтесь, молодцы, то тогда любая страна вполне, конечно, нам интересна. Но она должна быть открытой, она должна быть, то есть туда не, она должна быть безопасной, потому что мы бы хотели, чтобы туда прилетали люди со всего мира и воочию убедились, как работает эта технология. Ну, Казахстан, я так понимаю, это очень даже цивилизованное государство, и поэтому вполне могло бы быть. Так, есть ли план на всеобщее обозрение этапы, что, когда и как? Да, у нас есть дорожная карта на сайте, поэтому можно нажать кнопочку «Дорожная карта проекта». Вот по проекту «Город лес» дорожной карты пока еще на сайте нет. То есть как будут там идти дела, мне абсолютно понятно. Вот. И что нужно делать в ближайшей перспективе, либо в отдаленной перспективе. Вот. Но все-таки я должен больше, то есть основное, основную работу по дорожной карте сделать самостоятельно, но с учетом того, что у нас тут в Дубае и выставка, и встречи, и прибытие макета, и разгрузка. И, конечно, эти вопросы в большей части делегируются, ребят, но все же понимают, что непосредственно лично нужно участвовать абсолютно во всем. Потому что когда ты участвуешь во всем, тогда... Все идет по плану. Друзья, это была онлайн-трансляция в записи. Спасибо, что вы остаетесь на связи. Следите за обновлениями на нашем сайте, комментируйте. Для нас это очень важно. Вместе мы делаем большое дело. До новых встреч!